мыться будет. Давай сегодня тепленько, хорошо. Ну-ка, как у тебя дела сегодня -то? Вот это вот чудо-отвар настойка шалфия, сам готовил. Каждый день, Астон крыш Каждый день я сейчас прихожу и мою Хука шалфеем. и еще в еду ему наливаю. Научил его есть шалфей, пить шампин, жить шалфеем. И вообще у него сегодня достать бы пару мешков или, может, я не знаю, тюк этого шалфея, накидать ему, чтобы он спал на этом шалфее. Я думаю, он выздоровеет. Он меньше стал чесаться. Хуки, давай мыться. Давай, зайка, мыться будем. Все. Иди сада мой злой волк. Иди, буду мыть тебя. Ложись, ложись. Иди, мыться будет. Фуня будет мыться, давай. Все, чтобы чистенько было. папочку Стоять, волк. Стоять. И мы начинаем мыться. Хорошо. Все. Моем и приговариваем. Стофилококу. <соценно> <соценно> no. Стоп. <соценно> Ему стало лучше. Стой, хук, хук, стой, стой. Мой лесной зайка, зайка волк, ушки помыть, модочку, глазки, ушки, ушки мордочку. все помыть, ушки, снизу помыть, носик. Несик? Нет? Молодец. Хороший Стой. Стой, волк. Я сейчас по прочухаю, чтобы ты вещь промок хорошенько. Вот теперь самое интересное. Он терпеть не может, когда я хвостик ему обрабатываю. То есть хвост он не разрешает трогать. Стой, хук. Злой волк. Я тебе сейчас целую. Я сказал, злой волк. Злой. Стоять. Стоять. Нет. Это салфей, его можно пить. Дай хвостик поглажу, я тихонько, все. Стой, я сказал, я тихонько. Щи хвостик и все. Один раз. Все, я тихий. А, а если букашки, хвостики останутся, все. Давай. Щи. хвостик, тихонько. Щи. Щи. все. Все, я помажу и все. Хвостик хороший хорошо все, Все, все. Вот. Ок. Все, садись. Все. Я тебе еще сказал? Ты что на Ты что на пубу? Ты на Ты что Ты и все чи все чи чи все все только все все все все все все все все, все иди пожалей иди сюда все пожалею. иди иди пожи иди еще пожалею. иди еще пляч сюда можно еще пляч еще пожалею. иди а полечить хука надо, полечить чтобы хук не болел, совсем-то у меня облез, ну, что там у тебя, все, пожалел, чайку, на волк. ну, что, что, что, ну, носик, ну, кто там лезет, что Нет? все. Вот так вот каждый день мы воюем. А хвостик пока получается плохо. Может быть, зараза там прячется. Хук, так хвостик может отвалиться, понимаешь? Иди сюда. А то я тебе еще мыть буду. Стой. Стой, иди сюда, Хук, стоять. Подожди. Стой. Ну я что, а че я сказал? Подожди. Я полечу и Все. Тихонько полечу, сегодня не трогать не буду, хвостик, все. Мне кажется, я плохо помазал. Я только полечу, и все. Давай, чуть-чуть. Стой, Хуки, ножки. Ножки полечу еще вот тут. Где Хуки, иди сюда, говорю. Я же что сказал? Нельзя. Ты что, ты мне укусить хочешь, собака лесная? Где полечу ножки, и все. Стой. Я что? по получишь у меня. Что же ж больно? поразит такой. Стой. Стой, я сказал. Все, хорошо, волк, хорошо. Все, ладно. Давай лапку мне. Давай, все. Все, давай еще раз, пожалею. Иди сюда, пожалею, иди ко мне. Что ты не хочешь лечишь? Кто не хочет лечить? Волк. Надо лечиться. Ну? А ты как-то в кино потом сниматься будешь? Как ты будешь сниматься в кино? Ты mm ворк? -hmm. Ты мой нож? Носик? Носик? Вот. Так, хука помыли. Пока я не знаю. Более-менее вот третий день, обрабатывая его шалфеем, и давая ему внутрь шалфей, более-менее какие-то сдвиги пошли. Ну, по крайней мере, нету такого жесткого чеса, как у него было раньше. Он продолжает чесаться, но уже гораздо лучше. Дело идет меньше, меньше чешется. И, как бы сказать, ему стало легче. Он почесывается, но уже не в таком активном режиме безостановочном. Вот, поэтому, я думаю, что в этой штуке какая-то польза есть. Продолжаю делать то же самое, каждый день протираю шалфеем и добавляю шалфей вовнутрь с мясом.